Всем привет дорогие друзья, с вами Black Channel и сегодня будем продолжать проходить метро Last Light. В прошлой серии мы за черным, он нас ввел Красной площади, и мы вот сейчас идем к ней. Убивая там мутантов, бандитов, на группировку бандитов убили, Лесницкого нашли. Вот так вот, прям черный нам привел, прям к Лесницкому. И сейчас мы будем, наверное, реально к Красной Площади двигаться. Площади, да. Лошади, площади. Через низ, ну, выходя, наверное, куда болото тут. Ну, в принципе, да, это Москва тут дождь идет, Погода, в принципе, оправдывает. Москву. Так, получается. А, да, все. Значит, следующая миссия начинается. Город призраков. Кто посел ветер э, позже. Пожнет бурю черный открыл для меня мысли лесницкого я знаю то что знает он война уже бушует в них семена некоторые посею корбут зашли в полисе созывают мирную конференцию Ми смешно и глупо да мирно это странно война уже началась и не прекратится пока в метро останется хоть кто-то живой и все все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиции, раз, разоблачить лжецов и встретить бурю. Бурю встретить? И как? они а встречу, реально, она мне будет? Здесь тени. Много. Не видят меня. Не слышат. А что там есть туда? А, живут. внутри ничего нету. Очень странно. Ну, заброшенный город, в принципе. Уже какой-то Припять, они <laughs> реально, напоминает. А, нет сюда, да? Прям двери уже нет. Значит, вот тут нашел. туда был. Поможет тебе дышать. Что? А, про, э, фильтр нашел? Ну, нормальный фильтр. А, не, сюда, значит. Окей. Так, он здесь был, значит. Что-то он нашел мне, да? Так, ну, А куда мне идти? Ну тут ни хрена нету. Ч чё, чёрное вы, че чё экран чернеет? Что мне это уже не нравится? Ой, -ой, Ой, воспоминания идут. Медведь, мишка Фреды, вот тут лежит. Блин, всё заброшенное, капец. О, блин. Растяжки опять, да? Я так и думал, блин. Ну, сгорит, пускай. Заметь, а да, так фильтры быстро теряются? Здесь... здесь... Да? Здесь гиблое место, кто-то говорит? Может, наверх как-то путь есть? Да нет, сломанный. Взломанный, сломанный. Кто-то ржет еще надо мной. Смешно очень, да. Так здесь вроде бы все чисто открываем стол внезапно а что тут стол делает чистый вот это интересно даже так тут ничего нету тут есть ух не ни... в ничоси а у них уже машины да такие были разломаны а ну так вы уже машины на таких ездили Маленький человек здесь. Ищет другого человека. Не такого, как ты. А тут трубы уже. Женщину. Да, женщину. Маму. Куда ты побежал, мелкий? Тут попасно гулять. Я бы не рекомендовал здесь бегать вообще. Можно провалиться и утонуть. Блин, самая лучшая походка, да, чтобы смерть. погулять. Это для твоих врагов. О, можно через Будем низ. Близко. Ч, по трубе идти надо вниз? Да ладно? серьезно? Блин, тут опасно вообще. Нет, я туда не пойду, нет. Меня туда не надо. Тут реально никого нету пока. Это странно, конечно, очень. Нету мутантов никаких, нету нихрена. Не, ну в такую погоду странно. это не удивительно. Не видно плохо. Не видно лучше. Меня машина сбила. Лёва, ты чё? машина? Нифига себе. Звери. Не нас. А, они, Левы, все-таки есть, да? Я думал, они спрятались. Ни хрена, ни, не, спряч, не спрячутся. О, бегут. Так, надо брать дробаш, иначе... все минус не там еще левая, да да он. блин да не, не надо орать ну, нормально же все Сейчас прибегу да еще Не, не надо не надо ну, все тут хорошо и так все и так в принципе нормально чем вам прибегаю прибежать вообще туда захотелось внезапно нормально же все было блин и куда вот куда идти теперь я а? Немного жизни. Держи. Где? А, у меня жизнь еще добавляет, неплохо. Мой сюда? Нет, сюда не надо. Я. Не... А, вот сюда. На, ну тут тайничок небольшой есть. Немного жизни. Ты путь не лучше ввел, блин. А то я не понимаю, хожу, хожу, блю... блужу. Блужаю. Ищи давай путь. Вот, нашел. Ну, оставайся, не убивать без нужды. Да он так уже сдох давно. Я себе, прям деньги дают. Дает. Красавчик вообще. А чем мне хп добавляется? чё что творится? Что-то мне плывело. Мне хреново опять. Да давай туда лезь. Там можно. Там, наверное, проход есть. А я тут, тут как дебил. Ну да, я же говорю, тут есть проход. Какой, никакой, но есть. Возьму это. Так, растяжей, вроде бы, нету. Ух ты, блин. А, что это? Воздуш, тревога. Внимание, воздушная тревога. Ой, зря вы так, ой, зря. А чё тут никого нету? Вот Да-да. Прям стояли сиди, и смотрели, и все. Надо было бежать! что не смотрели, блин? Как дебилы. А, ну всё, здесь больше ничего нет. На грузачок нормально. А тут ничего. О, бегают дебилы. Дебилы бегают. А мне нельзя, да? Сюда. Ну ладно. Там кто-то есть. туда кто стреляет. Не спеши. Если можно, не убивай. Пусть живут. Они сейчас не красные. уходит Я спрячу туда Ага, они ж... ага, конечно, не красные. Только меня увидят, сразу будет фигарить по мне. Кусать, блин. Какие нормальные. О, нормально. О, наконец-то все уже солнышко. А то задолбал дождь, дождь, дождь, дождь, дождь, дождь. Уже надоело. А теперь красные они. Пошел отсюда. Я, я все, я спрятался. Они где-то здесь, я чувствую. Сейчас выйдут и начнут, начнется. Откуда они вообще вылазят, серьезно? Откуда? Я чуть не понял. Нормально же ничего нету. Здесь нужно вверх. По лестница теперь знаю давай да я знаю а... по лестнице да главное чтобы она не оборвалась Будь осторожней. ой крыла зачем да ну зачем ты меня ломаешь лестницу сейчас и так и ну да круто блин все отваливается сейчас и это еще отвалится не хватало мне блин просто все разваливается говно они а дом блин тут сейчас и крыша развалится да да, видос. Хрен теперь, ты вы меня поймаете. О, нормально. Что-то и так уже грязно было. Серьезно, как-то уже хреново жили. Ну, сейчас вообще полный трэш. Он до сих пор не понял, что умер. Думает, что сейчас придет мама. А... Так тут даже скелетов нету. походу он вообще настолько это давно было, что уже все исчезло. Так, это уже не очень мне нравится. Вот это уже плохо. Ха! Допрыгнул. Молодец, а смысл? Не все равно вниз получается, да? Все разваливается. Просто так кто-то стреляет. Это у меня видится или это реально так и есть? Подземный бункер блин вот это страшный уже хоррор какой-то а так это подземное метро серьезно я даже не подумал бы серьезно мороженое покупайте не покупайте мороженое полезный вкусный продукт да да полезный вкусный конечно да да химические правда немножечко это не день я давно. ничуть да, это было лет 30 назад. Возможно будет, ну может быть меньше, 20, но я не... что то было. А мы просто по метро идем, что нормально же все. Все хорошо, все было хорошо. Сейчас я куплю кока коль и выпью. Нет. Ушел. Вот, теперь будет капать на него всегда. Так, не, Сюда. Это. Ой, я учить. да, я пройду. А, мне сюда? Ч, реально? Ух, нихрена, тут свет. Надо за светом идти, да. Обязательно. Так, о, мы реально уже в Красную площадь добрались. Отсюда я знаю только одну дорогу в полис. Через Красную площадь соединить. Соединюсь с нашими. Расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели. Рукой подать. Скоро все кончится. Ну, может быть и нет. Здесь Сейчас к Ленину придем еще, да, в гости. Заглянем. Чувствую, так, лучше. Ни хрена себе. Ничего не остались. Тут прям реально аккуратненько сложили. Тут реально люди уже ходили. Не-не-не, вот это... поджигаем. все нормально. Ты тоже их да. С вот у чел уже не, не добрался чуть-чуть. Блин, а так много их тут? Центр? Все дороги ведут сюда. Нифига себе. Не Нет, тут были люди, я видел. Прям все возле Кремля подохли, ну офигеть. Кремль убивает, блин. Ну хотя да. Блин, я тебя испугался есть. уже. А, да, что-то Кремль немножко разрушился. Не хрена не себе их не там! Себе. Охренеть у них там, блин, трэш какой-то. Я пошел, подумаю. Не, я туда блин, не пойду. Что-то взрывается, кто-то. чтобы творится опять? чё за буря? Ни хрена себе, даже леву немножко убила чё там делаешь, блин? Кто-то с Кремля, хреначит. Нормально так. Да я не хочу так идти, меня сейчас подохнул. Да. Капец Море. происходит. Человек, чел, чел, я нормальный нормально все там? А, уехал. Ну ладно, давай, уезжай. Счастливой дороги, да, вниз. Да. Че, приятно было познакомиться. Да ё-моё. Еще один! Ничего ты водить не умеешь? Нормально есть. Опять можно. Ты куда? Да я уже потерял тебя! Не, я не пойду, нет, ты я, ты Я не-то я так не думаю. Ч издевайся, я то не залезу никогда в жизни. Как? Я туда пойду, мне. Мне это не надо. Да бери ты бутылку эту. Ой-ой-ой. Кто? Кто? Где? Я вообще никого не вижу, тут буря происходит. красный ушел блин я опять концовку плохую заработаю о блин хорошо идем а куда идти ни хрена себе ты чё нормально все то Но бытьать он красный Ой, блин, зачем я стрелять начал? Ну, очень страшно, да. Дайте мне пройти уже. Того да не лезьте, идите нахрен. Ой, блин. Что то меня уже все схватили, блин, украли. Что творится? Отпустите меня! Я помогу. Конечно нельзя, руки оторви у неё. Не ты их, иди рядом. Ну идем. Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Это Только кто? Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. Это сами идите нахрен. Это гориллы какие-то, реально, это не люди. Что бы твориться возле Ленина? Если бы Ленина жил, он поохренил от происходящего. А, все нормально? Ну, Ленин здорово. Тут у нее там пара, пару букв исчезло. Ну, ничего страшного. Чем, прям к Ленину пойдем, да? У гости. Ушел. У нее и так уже ничего не осталось. Что ты мне... Меня... Что ты жрешь его? Короче, вот как-то вот, наверное, вот по этим э, свету, по этому точкам, получается, да? Вниз. Потому что там нельзя, не так уж просто. Да, здравствуйте. Получается вот сюда как-то пробраться, по туннелям, получается? Подземным, которые разрушились. Но они раньше были. Ну, сейчас их нет, получается, конечно. Ага. Ага, Да. Ну вот тут свет. Ага, еще один. Да ладно, сюда. Так, давай подожгм немножко. Немножечко, да, надо подожечь. Офигеть, там реально туннель. Целая. Я думал, надо войти просто сразу, да, вот такой с, с ноги вышибить, ага, конечно. Нифига, тут не так просто. Ленин, когда умирал, знал, что надо построить мавзолей такой бункер целый. И по меня надо будет еще найти вход к нему. Да, руку ему пожать, ага. Надо будет зайти. Блин, я же в Мавзолее не был, так-то я не знаю. А, вот он. Ну, понятно, Ленин уже сожрали, Ленина. Портвейн. Хотя, как они пробрались, там же все закрыто. Казалось бы, да? Ленин полностью закрыт. Но нет, они как-то пробрались. Там все даже целое. Ой, блин, ты чё? Короче, пацаны, надо возвращаться назад. Потому что здесь, ну мы проведали Сталина, ой, Сталина, блин. Ленина проведали нормально все, Немножко подрёпанной, но ничего страшного. Теперь нам надо выбираться отсюда нахрен. А то да, это, ничего тут хорошего не будет. Да если толком ничего нет вообще. Так, здорово. Нифига. Ну, конечно, тут в Кремле сидят. Ну, и хотя нет, вон там. Там везде он длится досудово. А что делать-то? А, ну давай поменяем. У меня он разбитый, у тебя, будет получше будет. Так, аккуратненько. Да никого это нормально вс, если пройти. Блин, ну тут как-то страшно. Немножко. Стрмно. А, еще один! Бросай, да! Да что? Руки за да ну нет, Павел, серьезно! Да, сколько веревочки не видятся. Ну что же, раз так, отставить бросать оружие. Товарищи бойцы! Относительно этого рейнджера, у нас особый приказ от товарища Корбута. Уничтожить огонь на поражение! Да нет, помогай! Я помогу. Давай, помогай. Минус один. Не могу больше. Устал. Да ну давай, помогай, что ты не можешь? Что ты вообще можешь? Блин! Выполнять приказ! Кто? Да ну нет, ну нельзя же так делать, а. Блин, что творится? Отсюда фихари я вижу. Я помогу видеть. Ага, вот он. Прямо тут стреляет. Вообще не очень вовремя. Перезарядка. Что ты сейчас? Сдохнешь сейчас? Ну, я тоже, в принципе. Да зато упал ты, ну! Офигеть, чуть не подох. Все аптечки трачу просто на вас. Офигеть. Да я вижу. Какой шанс у меня был? Какой шанс? Я все равно подохнул бы. Ну ладно, -то тогда. Хоть сюда бы не лез, надо головой. Да и надо было думать головой, когда ты поступал в эту, блин, секту или что-то за банда, блин. Может это нормально по-другому назвать нельзя. Все, вроде, подох, да? Так, тут еще один остался, да? Ч ⁇ там еще фонарь какой-то? Так, ну все, мы получается перебили. Ага, конечно, перебили. Блин, так успокойся ты. Где, вот где он фигарит, я его не вижу. А, вот теперь вижу. По голове. Нет, не хочу я с вами, вы плохие, блин, дебилы С вами только дебилоиды могут находиться Ну, какие вы, в принципе Надо уничтожить эту хр... группировку Ну, потому что это так и есть Да он чё, он бессмертный, что ли? Блин, надо было... брать другую Пушечку да я его убил, я его убил. Все, нормально все. Мне противогаз нужен, дай противогаз. Обходите его, обходите. Не надо обходить меня. Опять начинается. Так да где он? Спрятался опять, да? Потому что он трус. Блин. Ну и где он? В смысле? Чё, охренел? Ну есть такое, да. А, вон вход, я понял И все. Бился, Не трус, это точно. Конечно, а ты трус, потому что спрятался. Конечно, закончу я пойду спасать другой мир. Поднимаю Хватит, сюда. все, давай, подыхаю уже. Что они тут поставили говно какое то молодец. Молодец. ну конечно я молодец а ты нет Закончи, что Да сейчас закончу сейчас я убью и закончу все тогда ладно тяжелая артиллерия идет все убил а убила его не сказал красный, не злой ему просто грустно и да ему просто понимаю. тупой я тоже не понимаю, что за дебил. Не, он просто э, вписался в группировку эту тупую. И всех фигарит. А, так это он, оказывается? Это Павел? Вот это все, что мы пять раз стреляли. Молодец. Да, это он, походу. Да, я сейчас тебя с автомата зарежу. Зарежу с автомата. Не тварь, нормальная вообще а, что такое? Так, эксперименты на октябрьском можно считать удачи. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Осталось лишь D взять Д6, чтобы добыть достаточное его количество. И сможем очистить все метро и так, товарищи Морозов. У нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У ордена большие большие... Ага, но их мало, все выходы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый уход через Кремль. А ну там они походу и <coughs> в принципе остались. Не, не ага. наступит недели наступит новая эра. Не наш, не нанесли. Я прекратил удар и убил нафиг всех. Да. Что творится опять? А, опять его схватили там. Да. Артем, ну что же ты? О, нормально помочь решай здесь нельзя долго блин я не знаю даже Артём, Нам пора идти. так его убить можно не ну принципе пускай там остается если захочет сам убьется не пускай там остается он заслужил это не простил его понимаю он причинил слишком много... Да. Я Всё, ват попал. Ну, ч ⁇ ват вы встанете? Нет. Да, плохая концовка. Мне плевать вообще, какая концовка будет. Он мне реально уже задолбал. Убивал время. Пытался... Ну, не убивал. Ну, хотя, в принципе, убивал. Это тоже. Так, нам куда получается? Нам уходить надо отсюда. Побыстрее бы. Ну, короче, он больше плохой был. Он предал нас, это самое ужасное вообще. Сад, теперь вы только успе успеть. В поле сномерные переговоры. Мира не будет, будет война. Самое последнее. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Пашина голова это кладезь преступных планов корбута. Ну да. Надо было корбута еще найти, и вот будет конец вот этого копца. Потому что из-за него и почти все вот это вот произошло. Опять это, да, или? Что-то странное. Погоди. А ч ⁇ это реально? Деревья падают. что -то мне это не нравится, все. Так, мужик валяется. Ну, это нормально, это уже все привыкли. Тут ничего странного уже нет. Ну, увидь. Так, тебя там нет, ничего. Не, вроде бы есть. Так, давай поменяем противогатик. Потому что, мой, реально уже все. Сдулся. Пять телевизоров. Так, у меня пять телевизоров есть. Я что то не понимаю, зачем мне они нужны вообще. Так, идем нормально, по флажкам идем. Да не надо, все хорошо было. Да, здорово. Где флажки, не понял. Так, этого не будем трогать, это его там дело. Этого, по-моему, завалили уже. Флажки заканчиваются. А, нет, не, заканчиваются. Нормально идем, все хорошо. Так, нам сюда, да? тут. Здорово. Ушел отсюда, правильно. Нечего тебе здесь делать. Так, тайник, тайничок. А нам как-то надо будет туда, по кочке мы. Я туда не пройду никак вообще. Вот никак и никак. сюда получается это их не это никого а ага. нихрена кто а это опять деревья меня фигарит понятно все вытирай слезы давай. нечего плакать то да почему что мне так плохо уже Мне уже хреново все не знаю как так то я честь сюда и нет Ну вроде бы тут здорово а пошли понятно все чё я не знаю куда ты иду куда ты не... непонятно куда-то вот иду я вот. ох ни хрена себе вас вот тут здорово пацаны Я вас не трогаю у меня тоже не трогайте все хорошо убегайте что-то такой дурной а ой зря я вот это начал конечно я пойду я так думаю ой тут миллиард вообще тут кремль вообще чё творится я не знаю ушли все я не хочу больше на вас патрон тратить я и так не не понимаю что происходит вы меня что тут бьете нахрен так не еще чё... Нормально все. Так, нормально идем. Медведи, серьезно? Тут уже медведи. Сейчас битва будет какая-то, медведи против лев. Кто победит? Давай ваши ставки. А никто. А вот этот дебил победит. Кто это вообще? Ни хрена себе, у нас тут еще босс намечается. Ну его еще не хватало, блин, здесь. О, шапочка. Главное, чтобы он шапочки был, плевать, что он уже э, весь сдох, но ну, это не важно. Главное, чтобы он шапочки оставался. А куда этот босс ушел? Я так не понял. А вон там это черный стоит нормально, здорово. Мужик, как тут оказался? Она защищает детей. Осторожно. А что делать-то? И мне? Да, по-моему, плевать вообще ей. А, да? Понятно Все. <с> <с> Ладно, давайте на этом закончим, потому что мы и так много чего прошли. Медведицу оставим на потом, потому что это будет надолго очень. Я думаю, что это новый босс у нас реально. <с> Первый босс еще там подземелье был, а сейчас на, на земле уже. Так-то все. Надеюсь вам видео понравилось. Если хотите продолжения, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.